Я попадаю в настоящий сирийский дом, ребят. Я любила бородачей всегда. Дичайшие контрасты, совершенно иная Турция. Город нищих сирийцев, повсюду дети, которые просят милостыню. И просто звуки бомб. Такое ощущение, как будто все гопники Турции здесь. Турист. Всем привет с вами снова я бродяга лука и продолжаю исследовать турецкие земли прямо позади меня находится деревня калкан в течение нескольких дней я хочу добраться до двух шикарнейших городов мардин и шанлы урфа это уже другая турция с сирийским оттенком и говорят что для туриста это достаточно опасные города что-то меня ждет я совершенно не знаю но у меня есть план и я буду его придерживаться познакомился вот с такими ребятами и Влад Наше путешествие разделено на два этапа Один мы планировали по Ликейской тропе пройти около 10 дней ну и второй этап взять машину и поехать покататься по Мкале и Каппадокия. То есть у нас так 50 на 50 дикий туризм и 50% будем ну, останавливаться уже или в машине ночевать, или снимать какой-то отель. Но мы посчитали, что у нас слишком большие рюкзаки для автостопа. У, поэтому... у нас там да, рюкзаки да. почти по 20 килограмм. Если я в Украину приеду, буду говорить, что я русский, ко мне будет какое-то иное отношение? Будет. будет э, да. э, очень рандомно. Чем ближе к России регион, тем... Больше вероятно, что нормально отреагируют. А во Львове уже могут даже быть даже ну, проблемы. Можешь, если ну, просто плохо буду обращаться, либо можешь нарваться вообще на правый сектор. Халя боевиков. Я вот несколько лет в море работаю. Я моряк, ну повар, я работаю. И не только, грубо говоря, приезжаю в отпуск, отдыхаю. А Оля, короче, тебя все время ждет. Ну, мы вот не так на самом деле давно. Встречаемся. А -а -а -а. Оля оказалась на карантине, ну, грубо говоря, замкнута в этих условиях в городе, в Запорожье. Я тоже заезжаю? Да, оказался замкнут. Ну, познакомились, никуда не надо было ни на работу, ничего, общались. как познакомились? Через приложение. А. Акрополис. Нет. Ну? Мира? Мира Сколько for жюсов? 10 лир 10 лир Марьюанна? Нет 40 лир, чикен кебап Так бро Знаю один способ, как нам добыть апельсины Прям на вершине самые вкусные Пойдем сейчас <laughs> Нет, я... Так, это... так, так, так Оля, добыть Можно вот сюда Ой, <падает> Я могу подпрыгнуть? <laughs> Есть! Всё, каждому по одному, ребят. Давай еще, я два хочу. <сínt> Держи. <сínt> Ой, вот. все. даже два за один раз. <сínt> <сínt> всё? Да, пожалуйста, спусти меня. Может, с собой еще нарвить сколько-то? Вам не надо? Они реально сладкие. Посмотрим, а я думаю И ещё смотреть, может, едем, на обратном пути. Вау, Очень сладкие. Сочный, 45 лир, это 450 рублей. Мы поняли, что со стороны на это удовольствие даже интереснее будет посмотреть. Чересчур дороговато, это вам не Дагестан и не Чечня. У меня есть точка, 32 лет, ага. и внучка есть два ага. штук. А жена Оксана. Я здесь его. Очень мне нравится, как рай. Я очень люблю рыбачку. Волны нету, погода хорошо, море хорошо. Удочка. Собираю туда Рыба. Если поймаю, вечером домой, жареная и водка. Водка. Дорогой мой зритель, я титанически много труда вкладываю в создание своих роликов. Порой не сплю ночами, придумывая новые идеи, решения, чтобы нам было интересно это смотреть. И я очень хочу, чтобы ты, который уже посмотрел не один мой ролик, все-таки уже стал моим подписчиком и ни в коем случае не пропустил следующий выпуск. Жми подписаться, колокольчик, и поехали дальше. Проезжая Мерсин в турецкой маршрутке, Ой, водитель да, согласился подвести меня так. без денег, не особо позершится. Нет, Стесняется. Всем доброе утро, сегодня первый день лета по мусульманскому календарю, и как вы видите, я в шапке. Но это потому что, как правило, в турецких квартирах нет отопления, и голова у меня мерзнет больше, чем в палатке. И оказался я сегодня в семье Сулеймана и Вероники, и маленькой милиции, которая сейчас капризничает и не хочет заходить на кухню. Обычно турки мужчины, но я ничего плохого не хочу сказать, они... Работяги, они работают но за женскую работу не берут. Нет, они не берутся Он и пропылесосит может И полы помыть То есть для него это вообще не проблема Вот комнату турецкого ребенка Которую я убираю каждый день И просто парадка здесь нет но я не вмешиваюсь. Это ее мир. Я любила бородачей всегда, вот у меня борода. Но не запустите меня, конечно. Спасибо. Пожалуйста. А, на 8 марта ты ему заказала буклет. А, все отлично. <gülüyor> С корнями выдрал, ну ничего страшного было. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Романтик. Романтик. <gülüyor> <gülüyor> я ему тоже ударяла наскеподер. Узактан очень хорошо, допунув, за Да, похоже на коктус. Сдалека красиво, а когда ты тебя дотронешь, то ты и голк, типа, выпускаешь. Это у меня такой характер, типа. Чего? Чего? Чего? Чего? Чего? Чего? сыпет. Шведский стол, как угодно называйте, да. но просто изобилие. Можно и суками, изобилие. хлебом, с тарелкой, ложкой, как Можно хочешь. просто лицом Можно тарел... лицом как, в менемен упасть. Это уже по-питерски. Это или. вообще без проблем. Положи тебе немножко в тарелку. О, мы в том году 400 лир собрали вместе с ней вместе. Только она на что собирает? На игрушку. Турист. Да. Приехали, в общем, на самые настоящие турецкие фавелы, и Вероника говорит, что здесь живут только сирийцы. Бесплатная медицина для них, в школы берут турецкие, совершенно даже они не знают языка, но за год они уже знают турецкие да? дети. Ага. Если вот видишь занавески, занавешенные да, окна снаружи, то ага. это чисто сирийский дом, потому что женщинам нельзя, чтобы их с улицы кто-то видел. То есть они свою культуру сюда тоже привносят. привносят. Можно зайти? Можно зайти? Он не знаю. Женщинам нужно срочно покрывать голову, одевать длинные юбки. И они не готовы, и мужчины будут против, чтобы их иностранец вообще снимал. Uh -huh. Если сирийцы не адаптированы к солнцу, они uh -huh. если им помахать рукой, они даже не помашут в ответ. То есть они не, не поздороваются, ничего. Дикие. Здесь туристу не очень безопасно ходить. Особенно вечером. Мы снимали квартиру здесь, в этом доме. И когда я вешала белье на балконе, смотрю, какой-то парень. Везет мою коляску. Я спросила, это, это, куда ты ее везешь? Он говорит, это моя. Я там закричала, все сбежались, он ее бросил убежал. То есть здесь воровство, это нормальные вещи. Они свои магазины пооткрывали, свои парикмахерские ага. пооткрывали даже. А чисто сирийский магазин продуктовый. Сейчас зайдем, посмотрим, что здесь есть. Здорово. Здорово. Ну, это бомж-пакет. Вот, ты хотел, кстати, нудл. Вот Вот это банка с Сирии? Да, она с Сирии. Это что такое? Это куриная колбаса консервы. Давай я себе возьму в Россию одну Жизнь тут кипит, даже с учетом того, что мы пришли, можно сказать, в самый тихий час Но все равно здесь бегают дети, что-то творится, что-то происходит в Сирицы здесь очень много, потому что здесь дешево стоит снять жилье по сравнению с другими районами Некоторые дома красят, но это дорого стоит, то есть 5 тысяч ну, лир дом. дом покрасить Поэтому многие бетон строят и бетоном он так вот остается. Угу. Это наша говнотечка местная, здесь живут двухметровые змеи, они жрут лягушек, ящерицы там бегают И крысы огромные, зубастые это вот местные <смех> это достопримечательные. <все> <смех> вот вода льется, это значит, они на крыше ковры чистят или что-нибудь моют. Просто все на улицу, вот грязная вода сливается сюда. Они на крышах чистят сами порошками там, щетками. Сирийский дом чистый. Хоть они и бедные, и не обеспечены, но у них чистота. Они моют свои дома, если это первый этаж. Поднимаются все ковры, все поднимают и шланга прям. Едят, конечно, на полу и спят тоже на полу. Мираба. Мираба. Я попадаю в настоящий сирийский дом, ребят, меня пропустили. Hello, hello, разуваюсь. Hello, ну проблем? Окей. То, что я и хотел вам показать, все изнутри, все как оно есть на самом деле. Арабик, yes? Араб, араб есть баба баба баба они такая кухня здесь достаточно обычная небольшой огород какие-то инвалидные коляски в чей дом ты зашел на кровати сидел мальчик и в том году его Родной брат, близнец умер. Они инвалиды, да, у них в семье восемь детей, и один уже умер, получается. Там еще девочка инвалид, и еще одна девочка инвалид. То есть 4 ребенка, 5, по-моему, инвалиды. Они не ходят, они на инвалидной коляске передвигаются. Из 8 да, из восьми. Пять инвалидов. Они инвалиды, потому что мама и папа кузены. Кровная связь. То есть в Сирии Женя, двоюродных братьев и сестер, да, родители. Вот этот вот дедушку с бабушкой. Ну, их война потрепала, и здесь жизнь потрепала. Они очень бедные живут. Пять инвалидов, это всех на коляску погрузить, накормить с ложкой. Они даже не едят, они ложку некоторые не держат. И я когда там жила, я им колы колола, ходила часто. Они меня просили. Ну, как могли, помогали. Ты сейчас такой трешняк рассказываешь? Это трешняк. Это не трешняк. В Турции тоже есть кровные браки в Сирии, это вообще поголовно. И они в 14-15 лет Женятся, а потом дети или гемофилия у них, или даун. У них 5 детей, и они знают, что у них кровный брак, и они рожают, рожают, рожают. Аллах дал такого ребенка, это счастье. То есть, получается, вот этот мальчик, который на кровати сидел, он да. что, ходить не может? Он не может ходить, у него ноги, ну, как бы скрючены, и руки скручены, он даже ложку не держит. Он просто может говорить и сидеть спокойно будет. Девочка может есть. И его брат-близнец, он вообще не ел, не говорил, по-моему, даже просто, когда я здоровалась, он головой кивал вот он умер. Аллах, типа, дал и забрал Аллах его от меня. Ну, пожил 20 лет, ему 20 лет будет. Да. Они, они счастливы. Турецкая республика помогает продуктами, да, коробки с продуктами, мясо, и помогают заплатить за жилье. То есть это у них съемное жилье. Три коляски на пять инвалидов, и они по очереди на них выезжают во двор и сидят просто под солнцем, воздухом пишут. То есть они никуда даже не выезжают. Они рассказывали, как они бежали от войны в Турцию. Три часа ночи они, понятно, в ночных рубашках и просто звуки бомб обрушающихся вот рядом на улицу, на, на дом, слава богу, не упала. Они три раза пытались перебраться через горы, но их обратно возвращали. И на четвертый раз им это удалось. Их не застукали. За каждой сирийской семьей стоит история, долина, история попеку, по победе, Конечно. <говорит> Если все турецкие семьи помогали бы сирийцам, то им было бы легче ну, социализироваться. А так они озлобляются, они агрессивные. Представляешь, тебе нечего есть, и... на детей, на твоих, фу, там, сирийц, иди отсюда. С себя начинать нужно. Не смотреть на общество. Вот они злые, вот они такие сикие Сопли это твои? Пока слушал рассказ Вероники, у меня перед глазами стояли улыбки этих людей И просто не укладывалось в голове, как в таком положении они могут нести в себе столько жизнелюбия и доброты Всем привет! С вами снова я, бродяга Лука на связи. Проехал деревню Баречек. Такое ощущение, как будто все гопники Турции здесь. 80 километров мне до Шанлы-Урфы. На а Наконец-то я добрался до Шанлы-Урфы. И сразу дичайшие контрасты. Совершенно иная Турция. Приветствую. Здорово. Такое ощущение, как будто оказался в совершенно другой стране. Абсолютно другие фасады, другая одежда у людей. Я у одной из главных достопримечательностей Шан-Лаурфы. Это вот этот замечательный, наикрасивейший пруд. В окружении мечети я такой красоты никогда в жизни не видел. В пруду плавают карпы. Они здесь почитаются священными. И публика подбрасывает им харч, потому что это священные рыбы, и их нужно откармливать. И они здесь на полном довольстве наслаждаются жизнью. Ну, собственно, как и люди, которые здесь мимо проходят. Никто не боится моей камеры и полное умиротворение, гармония. Признаюсь честно, это одно из моих самых красивых мест в жизни, которые я когда-либо видел. Сочетание каменных дорожек, зелени, которая бьет повсюду в глаза даже сейчас зимой. Место, конечно, это очень популярно, но скорее среди местных, турков, сирийцев, курдов. Даже сейчас в пандемии тут очень много людей, и я думаю, что немногие русские сюда добираются. Но то, что это место одно из самых must и сюда стоит приехать, в этом у меня нет никаких сомнений. Где from? Руссия. Руссия! Yes. You walk here, you, you come here by what? You came alone? Волк, автостоп. Автостоп. Кичкай. А, да. Абещи! О, свернул на очень узкую улицу, буквально метра полтора в ширину. Потрясающая музыка, наивкуснейший кебаб. Кстати, в Урфе он делается с добавлением специального перца, который выращивается только здесь. Больше нигде в Турции его не выращивают. Но несмотря на всю красоту этого города, Урфа это город нищих сирийцев. Повсюду дети, которые просят милостыню, инвалиды. И я уже раздал все свои наличные, которые у меня были. постили свежие только что из печки лепешкой. Элирина Салык. Инстаграм. Ютуб. Добрые люди мне просто с пятого этажа начали кричать, позвали на завтрак, все фотографируют, Такая тема. Араб. Руси. Руси. Руси. Руси. Автостоп. А, автостоп. Ч ⁇ Гуза? Давай. Смит Люка. Ай, меня, да, там на Мы друг друга, конечно, не понимаем. Люди английского не знают. Я турецкий тоже. 10-20 слов. Семит, Ч ⁇ Можно? Окей сейчас у меня будет хорошая возможность я надеюсь и сейчас у меня будет хорошая возможность и сейчас у меня будет хороший и сейчас у меня... и надеюсь что <плакова> <плакова> English is finished, we are very like visitors, yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yes, Русская мафия. Only Marwana. Only Marwana? Yeah. No drink, not, uh, alcohol, no алкоголь, no водка, no умы, no краи, no only Marwana. Don't worry, be happy. Don't cry for me, Argentina. Yeah. <реклама> моя восточная мечта, я в Мардине, древний каменный город на юго-востоке страны. Этот город не похож ни на один город Турции. Он словно спустился со страниц книги сказок "Тысяча и одна ночь". Нет, нет, я Я второй раз попал в сирийскую семью В городе Мардини Прохожу на кухню И такое ощущение, как будто... Проникаю сквозь тысячелетия, ощущение как будто я в пещере. Мерhaba, адым Габриэль, Мардин'de yaşıyorum, Сюрьяни'yim. Burada e, yaşıyoruz, yaklaşık 100-150 аile, kişi sayısı olarak 500, 600 kişiye ediyor. Genelde ilgileniyoruz, шарап evet. işiyle ilgileniyoruz, yaşam böyle. Гелебкит, Шурс. Бинни, Джузилл, Бисбурда, Элил, Риа 50 Гелебкит, Гузел, Тадунда, Бискомтиок. Арабит, Арабит, Малиси. Нахлем, Мессехие, Аунин, Габриэль, расскажи, пожалуйста, здесь о своих взаимоотношениях с турками, курдами, может быть, сирийцами, которые другой веры. Bütün halklar hep bir arada işte Katolik, Araba, Kürtü. bütün halklar, bütün e, insanlar gerçekten çok iyi ve yaşıyoruz. Hiçbir sorunumuz yok. Bu yıllardan evet. beri de böyledir. Evet. olmaya da devam edecektir. Güzel bir şekilde gidiyor. Эта улица становится все уже и уже. И мне кажется, что я в какой-то момент просто не смогу пройти. Мне принесли местное блюдо, называется Лахмачо. Такая лепешка, запеченная с мясом и местная ран. Вот и звезд. Куда Not я скрыт. попал? Thank you so much. Like mm. Вот именно в этот момент я начал ощущать себя в восточной сказке. Внезапно <связываем> <связываем> <связываем> пошел сильнейший град. Какие-то считанные секунды, и надо прятаться. Сейчас я вам покажу магию, ребят. Признаюсь, честно, это мой первый в Турции город, в котором просто хочется заблудиться и блуждать бесконечно. Такое ощущение, что все то же самое здесь происходило 2-3 тысячи лет назад. Куда? Пойдем. А, Ч ⁇ гузель? Гоу. А, да. Чувствуете, да, акцент? Это не турецкие дети, это сирийские. Бурда, мы с пацанами вышли на какую-то крышу Мардина. Они говорят, что здесь очень красиво, но все-таки пока виды не открываются. И они просят какие-то небольшие деньги за это. Окей. Йок, чуваки. Немножко отблагодарю ребят, все-таки доброе дело сделали. Больше нету. Йок, Йок, йог. Йок, йог, йог. Да, <laughs> Я сейчас нахожусь просто в удивительном месте в доме Джибраила, который живет здесь в Мардине. Это его собственная квартира. Сколько лет этой квартире Джибраил? Four, zero лет. Мне просто крупно повезло. И сейчас я вам покажу эту квартиру. Бразил. Марокко. А вот Александра. Саша. Саша. <laughs> В этой комнате нет окна И одно окно только здесь Но оно закрыто этим старинным зеркалом Вот этому кувшину 300 лет Просто человек здесь живет, понимаете Это лучше, чем жить в центре Москвы Или на Рублевке Я бы лучше жил в Мордине И вот так вот печку топил бы Такими вот Щепками. Как вы путешествуете? Just like hitchhiking. Only hitchhiking. No. Hitchhiking, sometimes bus. Are you travel together? Sometimes. Sometimes, yeah. Mm -hmm. We are yeah. Amazing couple. Yeah, Вот этот кувшин. Для того, чтобы нагреть воды и помыться. Лука. Лука. Where are you sleeping? In tent, guest house, camping. Yeah. She As a is I love you in Kurdish. Delalite is my love it's in my love. Kurdish. По-русски моя любовь. <laughs> На следующий день передо мной встал непростой выбор – ехать дальше, в холодный снежный ван, или же возвращаться к теплым берегам Алании, но в этом случае осталась бы какая-то недосказанность и впоследствии я бы точно винил себя, что не дошел до конца. Всем привет, ребят. Продвигаюсь вот дальше в Восточную Анатолию, добираюсь до города Ван. Чисто случайно... Алиджан. подвозил меня, и я оказался просто на окраине какой-то деревушки, в традиционном доме курдов. Принесли вот такой домашний сыр, называется пенир. А здесь. О, вы Doğru köyler çeviriyorsun? Ot. Ot? Evet ot. Okey. Bu otu yemeyeceğim. Sufra bacak ya Emre. Şuna bak. Sufra bacak ya. Sufra bacak ya. Sufra bacak ya. Dandı ekmek. Panir bu. Panir. Panir bu. Güzel olmuş. А где то Измир! А где низмир? Фалуаре? А где ние давай, 75 кто не хочет работать? Потому что мы же... Бьешь, это чума аскерии, не а 6 курок, Кашек, Кашек, Очень неудобно, конечно, есть на полу. Ноги устают. Ха-ха-ха. Гарем, я понимаю, что эти люди сейчас говорят обо мне, но я ничего не могу им ответить. Просто наслаждаюсь этой вкусной едой, этими людьми, этими приятными лучами. Действительно, здесь просто очень комфортно и тепло. Давана осталось 150 километров, и я очень спешу, потому что очень мало времени осталось, скоро стемняет. И скорее всего я не успею добраться до города, нужно будет искать место под палатку. Каждым десятком километров просто погода все одной и одной. Сейчас вообще просто дорогу переметает, флам, сугробы по бокам. Ребята, короче, курды меня подсадили, угорают с меня по полной программе. Они просто быстрее остановились, говорят гель-гель-гель, типа запрыгивают. Добрался до Вана время 10 вечера и проехал сегодня от Мардина 430 километров. Это рекорд в моем путешествии по Турции. Большой современный город, что-то типа Анталии. И пока я даже не могу понять, зачем я сюда приехал. Надеюсь, завтра найду какие-нибудь красивые исторические места. Сегодня проснулся в какой-то заброшке. Не нашел более подходящего места, но хотя бы это укрытие от ветра было, и я не так сильно мерз. И отсюда открывается просто бомбезнейший вид на саму крепость Ван. Сейчас быстренько готовлю завтрак и отправляюсь на ее исследование. Дул сильный пронизывающий ветер, и я смотрел на останки этих минувших эпох сквозь забор с колючей проволокой. Я не мог попасть в крепость. Пандемия или пропаганда сделали свое дело. Но мне очень хотелось оказаться на берегу озера, где когда-то процветала нынешняя Армения. Царство Урарту. Крохотный островок забытых цивилизаций, как напоминание всем нам о том, что так мало смысла в наших повседневных смыслах. Я чувствовал, что дошел до предела, до точки нового отчета. Через неделю я отправляюсь в новый путь. Я желаю вам всегда мечтать, идти большими дорогами и не зацикливаться на мелочах. Да, и ребят, давайте угодим жестоким алгоритмам Ютуба, поставим лайк этому видео и пообщаемся в комментариях. Обнял!